приветствую всех зрителей и подписчиков на своем канале сегодня пришла очень интересная долгожданная посылочка вашему вниманию представлены распаковки обзоры тесты товаров и все это на канале китай стал ближе кто-то ее уже ковырял ну ладно очень долгожданная посылка давайте откроем и посмотрим что здесь дошла посылка за месяц давно хотел себе такую штуку заказать вот наконец-то заказал это экшен камера. Да-да, друзья, экшен камера. Не стал я брать дорогую. Взял пока не очень дорогую. Ну как не очень? 50 долларов. Все, в пакете больше ничего нету. Запакована она хорошо. Перемотана вот пупырочкой. На радостях даже не рассказал, чего как. Оценено 26 долларов. Вес 800 грамм На самом деле, я уже говорил, стоит 50 долларов. Давайте залезем. И будем распаковывать дальше продавец очень хорошо закрутил ее пупыркой эта пупырка еще очень плохо режется если скотчем чтобы коробку не сломать а достаем вот вот она вот она это экшен камера экшн камера 4к ультра hd но 4к естественно в ней скорее всего нету коробочка практически целая вот чуть-чуть краешек порванный здесь я так понял идет комплектация что есть комплектация этой коробки здесь идет голограмма голограмма это наверное на проверку и тут идут характеристики что же у нас по характеристикам? Видео 4К, 2.7К, 1080 на 60, 720 на 120, двухдюймовый LCD, мультилингвич, обзор 170 градусов, HDMI 4К до 30 метров, это я так понял, в чехле 80 минут хватает аккумулятора. Вот такая вот крутая камера здесь показано в семи цветах она доступна я заказал именно черную хотел зеленую, но заказал черную функция Wi-Fi и вот это вот плохо у меня с английским не знаю что это такое я вот не помню я заказывал с Wi-Fi, да, по-моему с Wi-Fi вот стоит значок Wi-Fi давайте откроем вот все коробочка пустая такая вот бумажечка в этой бумажечке когда Это, я так понял пульт какой-то к этой приблуде сейчас мы все найдем все покажем все расскажем Вот такая бумажечка как пользоваться на этим пультом что у нас здесь здесь у нас идет ремешок. ремешок такой вот ремешок на липучке то есть можно куда-нибудь его прицепить или пучкой закрепить. Значит, мешок. Крышка, крышка. Наверное, крышка для аквабокса, скорее всего. Что дальше, дальше, дальше, дальше. Вот такой вот зажимчик фиксатор. И у нас есть еще один зажимчик, только чуть-чуть по-другому сделанный, поменьше идет идет зарядное устройство написано на 0 4 ампера и вот он сам пульт да вот этот сам пультик управления все будет проверено все будет проверено в обзоре кость зажимчик вот такое вот крепление, с помощью которого можно крепить, на, допустим, на руль велосипеда или еще на что-нибудь. Здесь еще один зажимчик. Здесь фиксаторы на липучках. Можно куда-нибудь прилепить и зафиксировать, допустим, лобовое стекло или еще что-нибудь такое. Здесь защелочка. Разнообразные ремни, два таких ремешка, два вот таких маленьких ремешка, еще в комплекте идет вот такой вот провод для подключения к зарядке, в общем, комплектация довольно-таки богатая, есть всякие-всякие прибуды, вот такая вот для крепления на штатив зажим, Такие всякие болтики. Все вот такой вот зажимчик. Здесь какие-то тросики. В общем, богатая, очень богатая комплектация. Камера, о, тряпочка для паратирки И инструкция. Инструкция, инструкция, инструкция. Русского языка нету результата зрения нету но я думаю разберемся как чего куда вставлять и как чего включать давайте перейдем к самой камере вот сама камера она уже в аквабоксе в аквабоксе здесь наклеены всякие разные пленочки можно уже в принципе отклеивать да можно отклеить надо открыть. Вот она камера. Переднюю пленку тоже отклеиваем. Давайте попробуем включить. Включение. И включилась. Ну карт нет карты. Надо ставить карту, но изображение на камере довольно-таки четкое. вот такая вот комплектация такая вот сегодня была распаковочка остальное остальное все как пользуется этой камерой я вам расскажу позже потому что надо еще самому разобраться в этой камере что как куда вставлять чтобы ничего не накосячить и не испортить здесь вот есть отсек под аккумулятор здесь есть подключение это сюда вставляется камера зарядка и третий Третий вход. Разберемся для чего. В общем, будем разбираться. Будем разбираться в этой камере. И все об этой камере я вам расскажу уже позже. Как ее управлять, как с ней справляться и что делать. Ждите обзорчик в ближайшее время. Сделаю на нее обзорчик. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами. Все. Всем пока. До новых встреч.